Доброго времени суток, люди и монстры. Scarlet, home, и сегодня мы играем дальше в Skyforce. И это четвертый этап, вроде как. Да, это четвертый. И здесь, ну, база Скарлет, как сказала нам, вот это вот, не знаю кто. И здесь такие же красные лампочки, как и.. В девятом, ну, помните, где паук был еще робот в последней части. Ой, в последней. В последнем уровне прошлой части. Они оставляют отсылки на прошлые. На прошлую часть. Но эта сама игра не очень-то похожа на первую часть. Не, ну, конечно, хорошо, что они не плагиатят, адят, но. Они называют эту игру Skyforce R. И это игра от того же человека. Давление, сейчас выключу интернет. Но они не похожи друг на друга. Мне кажется, вообще даже самолет по-другому выглядит. Хорошо, что они придумывают новые вещи, но, по-моему, это как-то неправильно называть игру Skyforce Air Reloaded и переделывать ее полностью. Назвали бы Skyforce, не знаю, 2 или вообще как-нибудь по-другому. А тут прям все указывает на то, что это вторая часть. И... Ой, умер, плохо. Так, я снова дошел до этого этапа. Ой, тут две эти штуки. Одну-то я еще могу сломать на две с этой маленькой кушечкой. Не думаю, что я селю. Хотя я уже их почти убил. Так, давай... Готов. <с> и я тоже. Ладно, третья попытка, я уже прокачался. Я проходил несколько раз второй и третий этап, чтобы накопить здесь. И вот теперь у меня большая пушка посередине и маленькая сбоку. Так, а это что? Это что, паук? Это паук? Да, это паук. Это паук. Ну, ничего себе, так охрана, которую, блин, фиг убить. Так, ну-ка, подожди, сейчас я вот этих убью и тебя тоже. Давай, меньше половины здоровья, меньше половины здоровья. Так, убить этих, убить этих. Он по два раза стрелял, да? Ну да, и он меня убивает с первого удара. Спасибо, буду знать. Итак, я снова здесь. Ну что, паук, готовься. Я прокачался. В этот раз я убью тебя быстрее, чем ты это сделаешь. Ну или я хотя бы надеюсь. Да, у него уже здоровье а? Давай, давай, давай. Почти. Давай. Кончайся. Кончайся. Кончайся. У, -у, -у, у него взорвалась пушка. О, много монет, спасибо. Много звезд. Видимо, Скарлет хранит в нем деньги. Он хранит хранить деньги он охранник который хранит одновременно вот это место и деньги он как ее копилка или это ее копилки странные штуки такие башни но какой же здесь босс скарлет нам отомстит за свою паучку или же здесь будет огромный паук как гигант не знаю посмотрим. Что здесь будет? -то? Не может же быть уровень без босса, верно? Или может? О, это что за баки? Ой, А, вот это ее копилка. Ну знаешь, мне кажется, в пауке было больше, чем вот тут. Ну может, можно во всех месте взять, чуть побольше. Но все же. А, я еще вот эту штуку подобрал. Карта. Больше шансов в поиске карт. То есть, первую карту, которую мне дают, это на поиск карт. Ну, хорошо, наверное. Сейчас посмотрим, что ну, это за карта. Ага, введение карту ускорено. На 14 минут. Это самая первая карта. А это что за радар такой? на радаре карт Потратить немного звезд на сканирование на поиск карт, повысить эффективность поиска. Сперенные скворения покажет на каком уровне сложности из карты. Если вовремя забрать карту, и местоположение изменится. Понимаю. Вау, это дорого. И это только на 60%. Ну, тысячу надо заплатить. Не, ну. Это дорого. Ладно. Ну что ж, давайте проходить дальше, пока мне не откроется пятый этап, узнаем что то пять медалей, ну думаю пройду вот пару разиков, оказывается оказывается можно было прочитать инфу про карты, например это, мы одолжили Джокера в казино, он притягивает себе другие карты, есть еще повышая шанс найти карты, но нужно вернуть его за 15 минут. Иначе я никогда больше не получил <звук> такие вот. То есть описание тут довольно креативное. Ну, хоть чем-то эта игра лучше той. Тут хотя бы есть описание к картам. А в той игре не было. И сейчас я прохожу уровень первый, да, но я прохожу его на трудном. То есть, видите, они стреляют чаще, самолёт сильнее. И я хочу пройти его на все звезды, на все задания, чтобы открыть ненормальный режим. Интересно, как будет первый уровень на ненормальной сложности? А еще на сложности ночной кошмар, помните, который был в той части? Будет ли он здесь? Ну, думаю, что будет. Я надеюсь, что будет. Потому что если его не будет, тогда никакого смысла не будет проходить игру, кроме как титул умереть. Спасать-то тут как бы некого, нету никакого сюжета. Только то, что, то, что мы убиваем артиста ну, генерала Мэддисса, потом его дочка. Что дальше? еще вот эти... Вот этот вот робот сказал, что машина-то не последняя. О, я, кстати, карту подобрал когда-то, я даже не заметил. Ну, теперь я не хочу умирать. Ну, тут и умереть-то трудно. Мне сейчас нужно остаться на троне. Хотя, не, я вроде уже, э, я уже вроде ударил обо что-то, да? Ну ладно, зато первую карту соберу. Причем не временную, а вроде как она ну, навсегда. Видите, у той карты был значок как бы таймера или часов, а у этой нет. Значит, она наверное навсегда. Она со звездочкой. Сейчас увидим. Эй, Скарлет, Скарлетт, больше тебя нет. Больше твоего вертолета нет. И это первый... Это единственный вертолет, который взрывается дважды. М -м скорость стрельбы на старте. Механизм заряда амуниции был обновлен. Слабые ферритовые магниты заменены на супер-мощные неодимовые магниты. Это позволило ускорить... Перезаря... Это ускорить сырьбу на один уровень ну что ж хорошо сейчас посмотрим а еще кстати я открыл пятый этап а -а -а, вон он. то есть пятый уровень здесь такой же как там только тут вообще как тут вообще нету в принципе пути как бы мне это обойти да ну, да. да получается Вот такой правильный перевод. Потому что она говорит на сей раз повезло, хотя э, по-английски говорится удачи теперь, good luck now. Неправильный перевод получается. И внизу, кстати, был разбитый самолет. И мы находимся в какой-то пустыне, в которой все как-то занес... занесено песком наполовину. Возможно, это был полноценный уровень, но теперь здесь пустыня. А ты сейчас смотришь? Что тут смотришь на меня синяя пушка? Что оружия нету? Нет, у нее есть. Вот только что-то она стреляет очень редко. Прям очень. Она один раз его выстрелила. О, вертолет. Это же из какого этапа? второго? Не помню. Где вертолет? Помните, ракеты с боков выезжали? О, еще один самолет. Это кажется такой же, который был вначале ну в начале уровня или нет, у меня сзади какие-то штуки, не знаю, так, ну попробую собрать всех людей на этот раз, пусть этот э, пятый этап будет пройден сразу уже, так чтоб я собрал всех людей, красиво, интересно как вы это сделали, так что он распространяется вот так, О, паук. Он держит штуку. Второй паук держит вот это вот двигатель или что-то такое. Так, а здесь надо проходить так, как я проходил те фиолетовые штуки. Вот так. Чтобы они все поле оставляли как бы сзади. Осколки труп валяются здесь. засыпанный песком. Вот эти штуки, которые были на пауке. Вон там справа, видите? Или это генератор щита тоже вроде были? Так, ну и, собираю вас. Так, я И пойду забрать вас тоже. Так, а вот сейчас это уже становится сложнее как это будет ненормально хочу а уже говорить о ночной Мне интересно как же она будет выглядеть и вот, вот смотрите снова слева это же штука а а это не привет, что это слева за штука такая странная похоже на какую-то платформу о, -о, -о это же паук смотрите это паук Его засыпало песком он весь заржевел. Вообще-то, знаешь. Она получается ставила против меня. Проиграла 20 баксов. Я не знаю, сколько это, но то, что она в меня не верит, как-то обидно. Оп, 18 людей. Отлично. А это что? А, 70 звезд. Понятно. Ладно. О, достижение какое-то. Набирай очки престижа и получай в компанию хороших техников. Интересно. Интересно. И мне нужно еще пять медалей. Где же мне взять-то Я вернулся. Теперь мы уже на трудном этапе. И я без музыки, поэтому я сейчас перезайду. Вот так лучше. Mission begins. Вот бонусная карта, выдающая из строя разоружающие поля. Интересно. О, мне дали карту. Ну вот теперь я не хочу умирать. Эээ, -э, нельзя это поле обойти. Но карта там есть какая-то, да? Там написано, вот было сейчас. Карта, убирающая все разоружающие поля. Хотелось бы такую. Но она же не сделает этот этап обычным, да? Наверное... Снова эта синяя пуля будет нас преследовать. Угу. теперь синяя штука стреляет быстрее. Я вижу. Теперь она хотя бы хоть как-то мне мешает. А там она прям стреляла раз в 10 секунд. Только один раз выстрелилась Теперь не пойду, этот этап не нетронут. Хорошо, я тогда тебя закружу, где я это делал в первой части. Вот только здесь это не работает. Там я ее закруживал, и она не стреляла некоторое время. Так, слева. Я хочу собрать все звезды на этом этапе. Все звезды. Надеюсь, получится. Эй, звездочка, ты что не ловишься? Вот так. Так здравствуйте паучки ну, я даже не знаю может ли их называть пауками ведь у пауков то 8 ног а у этих его 6 но мне кажется они должны были походить на пауков но они и похожи на роботов пауков а это лучше чем настоящие пауки потому что настоящие пауки пугают людей большинство я не боюсь пауков но Иметь настоящего было бы не очень удобно, потому что его бы боялись большинство людей. А робот-паук, не думаю, что он сможет кого-то напугать. Ну, разве что, если неожиданно появится. потом ты уже увидишь то, что это не настоящий. И даже, наверное, рахнофобы не боятся игрушечных полков. Хотя, я не знаю. Не спрашивал у них такое. Так, вот эта часть очень трудная на звезды. Надо вот так проскочить вот и собрать их аккуратненько. Все, я пошел. Я прошел тут вот и так, собрав ну, вроде как все звезды. И теперь тут больше, города больше, чем было. Но все равно в первой части мне давали больше звезд. Будет ли она сейчас что-нибудь говорит? Не, она сейчас ничего не скажет. Видимо, она снова проиграла. О, увеличение силы магнита. Интересно. Надо почитать снова сейчас информацию. Да, 100% звезд. И я снова получаю две медали за 100% звезд и за 70% звезд. Лечение силы магнита. Перегрузка катушки твоего магнита вдвое от номинального тока заметно усиливает притяжение звезд к твоему самолету. Один садок филит на ядро. Катушки быстро перегревается и выдерживает перегрузку не более 15 минут. Следующий уровень. Я решил просто пособирать карты и всякие штуки. И вот, я нашел это. Ну, и на этом на сегодня все. Видео больше нет, потому что если я еще одно добавлю, то это будет уже 20 минут. А 20 минут думаю смотреть вам уже будет неинтересно. Но за, -за я нашел вот эту штуку. Это какой-то купон на 10%. Я думаю, что это просто скидка на улучшение. но ну, а что еще там может быть? Скидка 10% на обновление. Наша разведка установила и устранила слабое звено в свети цепи поставок, сократив стоимость закупки и обновления для целого самолета. Устранила значит разорвала контакт с поставщиком. Не переживай, этот никчемный торгаж жив и здоров. А потом получил еще вот эту карту мгновенное изготовление самолета. Ну, конечно же, это временная карта, потому что мне бы не стали давать такую. Навсегда. Это было бы слишком мгновенное изготовление самолета. В сети возникли скачки напряжения. В связи с этим производительность наших роботов подскочила до 10 тысяч процентов. И самолеты появляются в невероятном темпе. Нужно устранить эти всплески за 15 минут, иначе все оборудование сгорит. Понимаю. А потом я нашел вот это. Оказывается, здесь больше, чем один. И кажется гораздо больше. А потом сначала я нашел одну часть. И еще одну.